Привет всем! Сейчас 9 утра. Мы находимся рядом со Станкином. Ей не видно. Вот, здесь я, Виталий, Крис. И примерно минут через 20 мы здесь будем снимать для ОРТ репортажик. Для программ Доброе утро. Репортаж обязательно потом скинем в описании к видео, чтобы посмотрели, как все получилось. Ну а пока разминаемся, готовимся, придумываем, чего здесь можно поснимать на этой площадке. Сейчас я вам покажу. В целом, площадка, на самом деле, классная, за исключением одного момента, который всю ее классно сбивает к чертям. Дело в том, что рядом с площадкой куча тополей, и эта вся хренотень сейчас цветет. То есть просто невозможно ничего говорить, потому что тополиный пух залетает в рот, и если у вас аллергия, то это просто будет гребаный ад. Так что очень хорошая площадка, очень плохое место. Пошло долбануть, да, если А что она говорил, там тема сюжета турнички до да? Да, типа да. того. Или еще что-то. Ну, типа воркаут. Ну, а, вот у нас еще she... девушка-герои, которая расскажет, как она похудела. Я а что, а, а на, это на чем будем заниматься? Ну, Таких, ты, на каких то конкретных смотрелах? На турнике, на брусьях. И на турнике, и на брусьях. И на скамейке. Я думаю, просто ну, девушка это придет, и у нее есть какое-то лучшее понимание того. Ну дай бог, понятно. В принципе, один. норм там было, да? да. Норм был. Ну, да. Не той стороны ко поставить. У нас Готовы показать Добрый. уровень. Чтобы Наталье не было стыдно. Она же видит этот сюжет. Ладно, готова. Отлично, отлично, Стёле, так. А ты в курсе? Я Сани тоже ссылку кину. Будешь смотреть, как ты прогрессируешь, да? А это... Давай. Это везде будет. Это У нас есть папочка такая, типа позор на телевидении, и вот там это будет. А я вот не ударил на яслицо, потому что я монтирую эти видосы, если что, я просто буду. Ну как? Первый опыт съемок для телевидения? Угу. тебя тоже? Что? До этого не снималась для ТВ? Нет, первый не снимала, а другие канал снимала. По поводу? Я снималась в передачах. Блин, ты в тень встал, тебе не видно лицо. Дело а шаг, так. да, вот так. Снималась в передачах. Это свидание со звездой, потом с с мамой снималась. А -а -а. Потом в рекламе Чехана снималась. И в клипе снималась пропаганда Боря Моисеева с Стасом костюшкой. Да, у нас тут серьезный человек придется. Ты бы знал. Ладно, отдыхай, отдыхайте, еще много чего делать. С подхода, только вот отходим сюда, в ту сторону, а оттуда прослотим и начинаем. Пожалуйста. Пожалуйста. Отдыхаем, слезаем, отытаем. Так, стоп. Да. Ага. А появись, пожалуйста, в кадре, да, знаешь, где вот, вот здесь расстояние? Не, разминайся, что-нибудь делаешь. Да, вот. В очень много народу, причем много ну, обычных людей. Я -то сколько -то вижу. Вы даже забились. В парке горького. Вот. Даже я вот в субб... воскресенье был. это все в один сделать в один, да? давай сейчас вот в план выбросить полностью можно уже без подтягивания на руке а потом под сейчас, просто и... с выхода вот и вот перепрыгивай да. и давай. потом я залез на эту и там еще пойду давай Наверное на на на на на Потому что на тот момент я мог подтягивать все пару раз, не мог сжиматься на брусьях. И мне не хотелось заниматься ничем таким традиционным, вроде фитнес-клубов или качалок. Хотелось что-то более открытое, свободное. И воркаут дает такую возможность. Ну вот так вот прошли у нас съемочки для первого канала. Что скажет <связь> что ты скажешь? Мало снимали, мало. Мало снимали. Ну у нас людей мало. Нет, в смысле того, что. Ты понимаешь, что? что как бы если бы здесь был Саня, он бы снял футболочку, она бы гораздо больше поснимала его. Но понимаешь, это... да, понимаешь? Саня, понимаешь Саня. Ну, Саня, да. Знаешь, мне кажется, эти парни бы, если бы я футболочку сняла, они бы даже надо снять. А почему ты не сняла футболочку? Нет, ты а вот Саня не стесняется снимать футболочку. Конечно, если бы у меня была такая быстренька, как у Саня, как он не стесняется. Саня давно не был, кстати, на тренировках. Мы, когда ездили в Селятину, записали ему типа обращения от всех. Если ты хочешь увидеть его на тренировках, можешь а, тоже сказать да, пару я слов. я очень хочу увидеть его и чтобы он пришел, потому что, Саня, у меня без тебя стойка не получается. Ты какой-то мой вдохновитель, который вот я, вот ты приходишь, и у меня стойка прям сама стоит. Вот. Запишешь, да, пару слов для Сани еще тот... Да, Саня, проходи, мне нужно больше носить подтягивание. Саня, пока тебя не было, меня в парикмахерской обрили на и вообще изуродовали, поэтому... Тоже из-за того, что Саня. Да, из-за того, что Сани не было. Если вас, то сани приходят, и вот они говорят, Ааа, машинка. Вот так вот Санек не хватает тебя людям. Прям да. все соскучились. Градимlish. Давай, да, возвращайся к нам. Спасибо за просмотр, и если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал.